Мы плывли на желтом човне, желтом човне, желтом човне. Наши тато пьяный, а я-ни, пьяный, а я не, пьяный, а я не. А Всем привет, идем на рыбалку. Кому окна нужны? Берите По дешевке Есть даже со стеклами Недорого отдаю Вот, со стеклами, пожалуйста Так вот мы плохо живем в нашей стране У нас ничего нет Мы голодаем Зимой замерзаем Нам так плохо, тихие ужасы очень плохо. Помогите нам, пожалуйста. Купите кто-то у нас окна. Или так заберите, кто а природу засоряет. Папа знает, куда идет. Тут мы сегодня и станем. Дальше у меня уже сил нету. Кто это место знает, кто киевлянин, кто поймет. В общем, смысл такой. Слева у нас залив вот сюда идет, вот туда. А тут у нас дне протячены. Попробуем сегодня на выходе из залива в сторону Южного моста, вот так вот, попробуем покидать. Я думаю, что нам сегодня дальше улыбнется. Фидер молчит. Ловим на поплавчанку. Альтернатива фидерной рыбалки не клюет нормальная рыба можно половить верховодку она же уклейка ее всегда везде много если вы нашли хорошее место то верховодка это счастье она очень вкусная, она очень сладкая она жареная просто ну как всей она жареная, как семечки, то есть, ну, как, как жареная моего тоже. От нее оторваться невозможно, от жареной верховодки. Чистится легко, жарится просто, быстро. Вкусная рыбка. Если попали на верховодку крупную, это вообще супер класс. Может быть. Поэтому берем одного парика, пока фидер стоит. И... Опа-най! И поклевочка сразу же, сразу же поклевочка. Попробовала и бросила. Оп! Еще раз. Давай разочек, давай родная. Кормка по верховодке должна быть такая мелкая дисперсная, курящая, чтобы она не наедалась. Просто чтобы кипиш создать, так сказать, на воде. И по большому счету я знаю многие рыбаки, которые ловят верховодку, ну там, особенно спортсмены. Так тебе вообще есть такой прикол, добавляют сухое молоко, ну, чтобы муть создать. Муть и движение. И верховодка наш. О, подождите, подождите. Ну, давай. Вылезь из воды, сына. ты, ты простынешь. Сядь на поджопник, высуши ноги. просто сухое молоко добавляют и все и будут аж бегом ну ну ну ну дай блин это мельчай крючок ставим